Подпишись на канал на ютубе, я зажгу с на губе... Всем респект, братва, с вами Родер 120 Гигабайт, и сегодня я и Юди Стройя Салф играем в Раст. Я вообще редко выкладываю видео по Расту, делаю это всего один раз. Ну вот мы нашли какой-то гипертрофированный сервак, где быстро добываются ресурсы, решили посмотреть, что из этого может выйти. Здесь вообще полное мясо, убийство, смерть. Блять, это ты? Это Андрей, я все попал, нормально, я... все нормально. В общем, Ты... э, решили посмотреть, что из этого может выйти. Андрюха стримит, я записываю серию, давайте посмотрим. Давай я кепку нахуй сниму, я без кепки. Во, кстати, это отличная идея, чтобы друг друга размещать. Я еще еще без кепки, блядь. Окей, я тоже снимаю. Все, скинул, все скинул блядь. кепку тоже. говно, я тоже сниму. Я сиськами. О, мечтаю вообще. Если сиськи, то это я. Ты прикинь, вайп был сегодня. Сегодня? Домов? Сегодня был Пиздец. вайп. Ну блядь, гибертрофированный сервак на стероидах. Только, блядь, пушки нельзя нормальные нахрен сделать в первый день, <сёк> что <-то сёк> жесть. Блядь, меня ебут, Андрей! Андрей, <сёк> на меня напали! <сёк> Андрей, они, где... они двое, двое, двое на меня напали! <сёк> Отвалите нахер! Отвалите от бомжа! Блядь, <сёк> меня положили, <сёк> сукины дети. Ну какого <сёк> хрена <сёк> на бомжей-то <сёк> нападаете, <сёк> падлы? <сёк> сука. У меня ничего нет. <сёк> да ёшкин кот. Ай, бля, бля, стрела, сука. <сёк> сука. Блин, ну что ж такое-то, дайте ресурсиков пособирайте, падлые падлы. А, Давай он? ко мне лучше, это, отправляй, запрос. Да как я к тебе Ты что если на меня Робин Гуд напал? Робин Гуд а отвали как? нахер от меня! Блять, блин, он, он не отстает, походу. Сейчас он меня выйдет. Блее, всё, положил меня. Чёртов Робин Гуд, Чёртов Робин Гуд! Прошло. Все. Так, ты шись к тебе вроде. Сейчас должен появиться. Во, я, я тут, тут. домик построил. Ого, нифигай себе, ты дом построил уже. Я... Я в процессе. Респект. Ебашь пока дерево на обновление домика. Блин, да я в теме не вижу его. А, во, вижу, вижу. э, -э, -э блядь! <свист> я не дерево. <свист> <свист> блядь, извини. Тут в темноте не видно ни хрена дерева, нет. Так. Слышь? Я, кажется, слышу что то Да, я слышу. Так, Тут строится кто-то, слышь? Ко мне давай. А где ты? И ну, ко мне, просто тпишься ко мне. Бля, я опять с мне писал. Да похрен, я прописал садком, еще ко мне будешь э, тпш, сейчас ко мне ТПшь если... Я пишу, пишу. Так, принимаю твое ТП, давай. Ай, бля, по мне шмальван началась, по мне шмальва из, из пушек, из пушек меня и будут. Бля, хомуха. Тебя и будут? Вы, бля? Не, еще нет, еще нет, но сейчас нагнут. 100 а, кудов. вот я вижу. Это вы там бегаете, да, наверное? Ну, наверное. мы Да, да, да, да, вот он за мной прям, ты сука косоглазая, блять, да бля, хомуха. Так, бегу. Не, я его слуха не нагну. Все, я упал, я ранен, я упал раненый. Убивай его. Пытаюсь. Давай, нагибай. Стука, я тоже за глазой пидор сегодня. Ёп! Вот так вот на бомжей, значит, с пушками налетаем, да? А, бесстыжие. Кто же вот на бомжей с пушками налетает? Ну скажи мне, что за бесстыжие пидор, а? У тебя были какие-то ресы жесткие? Да. Бля, еще и двое их. Ну да. Ну, че ты смотришь, убивай. Слышь, походу, кто-то у хады ходит. Ты слышишь, дерьмо? Хуй знает. Ходит, ходит, ходит, ходит, сто пудов, я тебе говорю. Не открывай дверь, только не открывай, пожалуйста, дверь. Блять, они открыли дверь! Сука! Вы что, идите нахрен, идите нахрен, слажи хаты! Сукины летите! За что? За что? Вы так с нами? Блять! А как они узнали, что у него с голосом? Чего у тебя с голосом за херня, брат? Как, как они узнали? Че, поднимите? О, респект вам еще жестко. Как вы узнали, чё, где мы живем-то? Мы тут первый раз играем просто на этом гипертрофированном Какие сервере. Еще пока ничего не знаем, ни храни развились. Ну ладно, удачи. 4, блядь. Спасибо. Бля, тут шкиты есть. Еб твою мать. Андрей, Андрей, Андрей. Че? Андрей, иди сюда. Андрей, иди а сюда, цени дерьмо. Ну приди сюда, за цене, тебе что медали. Че там такое, господи? Тебе копье дали нет заебись же бля мольба везде слева и справа на блин а мы до сих пор с тобой с первобытным оружием как лохи какие-то блин бомжарские вообще так вон он вон он добывальщик и чувака убивай убивай его минус о красавчик вообще давай лутай лутай может у него оружие есть и свали домой нахрен с ним лучше так о нормально что там что там что у него, что у него? О, дробаш, дробаш, дробаш, блять, оружие! Давай, хватай его, нахрен, на носи. Стрелами, ну я все с него собрал, короче. Собрал, давай и на хату пищи. Так, по мне походу шмальба какая-то из лука. Не уверен, что за тебе стреляли. Ну я теперь уверен, все вижу его, все работаю по нему из не арбалета. Не блять, давай сюда, Андроид, скорее на помощь, помоги мне, Андрей! Бля, не, он меня сейчас выбит однозначно. Я с арбалет вообще тебя... стрелять не умею. Бегу в твою сторону. Ты в сторону дома бежишь или куда Не, не, ну тут ш... мы тут. А там где ты убил, чувак, он по мне начал работать с дробаша, блядь, все, мне пизда. Я, Я думал, у него выстрел. нет оружия. Я бегу в твою все. сторону. Все, он меня положил. Ой, блядь, какой классный сервер. Мне так нравится жопа вообще, на нем уже яичницу жарить. <сос> ну, в принципе, мы хэдки друмни. Ну, одному, прописали. да, а второй мне прописал. Так, вижу тело спереди. Спереди бежит да. в, в сторону дома налево. Понял. Стреляй по нему. Хуя ты, блядь, аимщик, что ли? Да, я жесткий вообще АИМщик, поэтому я нихуя не попадаю. Потому что ты не АИМщик. Блин, капитан, спасибо. Блять, Ой, йоу, йоу, йоу, ты только не отъезжай, я один из точно не исправлю, слышь. Давай, живи, живи, живи. Так, если он блядь, такой меткий, сука. то я думаю, у нас проблема, Андрей, и мы с тобой сейчас ä, пойдем смертью храбрых. Короче, я пока хились. Давай, хилься, а я пока буду умирать, подставлять свою жопу под его выстрел, потому что он нас точно нагнет. Ну, естественно, блять. <laughs> Тоже мне, блять. Герой, ебаный. Так, слыша, а давай обойди его справа. Обойди справа. А я слева, короче, отвлекаю. Давай, давай, давай. Нати, сука. Положил? Да. Арбалет. Ооо. Во, давай, давай, лутай, лутай, сваливай, сваливай нахрен, пока он снова не пришел, блин. Слышь, у меня 232. Да все, ты пейшься на хату, ты пейше на хату совсем. Вот он, вот он, вот он! Бля, сука! Погода. Ну да, все, нам конец. Не, ну я с ним не хочу даже. Аниме, опять аниме. Он второй раз меня убивает. Да я тебе говорю, это жесткий пацан вообще. Он меня сейчас нагнет за 2 секунды просто взглядом. Как трусский банный из спины зашел, ну ладно. Ну хоть так бомжи все-таки мы сраные с тобой. Блин, я стрел на него тратить, хотя он меня сам убьет. Ладно, убивай. Все, спасибо большое. Да. Ну как еще? Надо, короче, нам Лукин мутить себе. побежать. Ну да, Варик. Бля, чё, си, чё с ним, смотри, он прётся, он прётся, ему нравится. Да, не животные <смех> вот так вот тупят. Хотя бы ёпт. О, шмальба, шмальба, Дормально. шмальба. Видишь выстрел налево, пойдём нарваться на, на пиздели. Да-да-да. А потом добьем раненых. Бля, вот и хитрожопый. На хлебник. А как чё на этом сервере жить-то? Так, то? я Так. А? Чё там? Жрёт. У неё дверь открыта, слышь. Дверь открыта? У неё дверь открыта, бля. Так, ч, я взял копье, короче, давай, муж, по Стелсу. Давай по стелсу, короче, к нему уворвемся в хату, короче. Попробуем копьем загасить и облутать. Блять, блять! Ёп! <laughs> Спалил нас вообще жестко. Чувак, чувак, мы хорошие, мы, мы голые! Не надо по голым стрелять! Блять! Так, вон он, вижу, вижу, чувак, нет, блядь, чувак, чувак, мы голые, мы хорошие, блядь, сука, блядь, мы хорошие, не убивай, пожалуйста, зачем ты злой такой, ну ты чё ж такой негодяй, положил меня, пидор, не, положил просто, ну вот и чё, и чё, ну нет у меня ничего, видишь, ну и чё ты, бедных блядь, людей, могу, я... давай подними несчастного бомжа, он тебя не блядь, он меня убил. Да что да такое-то нету спокойной жизни у людей. Давай, выживай, Я сейчас его а, Я постараюсь блять. Только не попадешь. Давай, попадёшь, племя против не попадёшь, технологий, блять. Не попадешь. А сука! <связь> <связь> <связь> Все, он меня вырубил. <связь> ну, с копьями глупое затея. А Собирай компоненты. Нет, пока. И два корпуса по автомату. Это мы можем сейчас оружие собрать? Мы можем две берданки сейчас делать, если домой придем Мечта, мечта. Давай там на хату. Ой, ой, ой, ой, шмальба по мне, тебе? да. Ну Ладно, все, мне пизда, так. все, меня положили вообще я с двух выстрелов, ёб твою мать, а? Ну кто, кто такой? Я сейчас тебя увижу, кто меня убьет и Правильно. найду на этом сервере и в твою задницу ставлю Правильно. копье, потому что у меня никогда не будет здесь оружие, негодяй. из таких как ты. Блядь. Как тебе надо, блядь! За что, это Андрей, со мной играешь или нет? Ну давай, убиваю уже, чё? Спасибо. Ты все еще лежишь, что ли? Нет уже. У нас никогда не будет оружия на этом сервере, и мы здесь никого не нагнем, Андрей, блять. Там еще человек, я вижу, бегает, Без Ну еб твою мать, ну что ж такое-то? Но ну, вообще жесть какая-то, блядь. Ой, ешкин кот, а. Где он? Бежит за мной. Отвали, заебал. О, съебался! Не-не-не, я ему говорю, отвали, заебал. Он просто, короче, и ушел такой забил. Темень долбаный. Так, там человек, там человек, слышь, там человек, да. там два человека, там два человека, я сваливаю. Я вижу, вижу, неоричнево. Ты их видел? Да. Ну, короче, я убегаю от тебя, Андрей. Прости меня, я бросаю тебя, я, короче, тут за домик ныкаюсь. Тут рядом есть какой-то Нет, ты, конечно, красавчик, блядь. Ну, а что делать что? Тебя там уже убивают? Нет. Блядь, да. Ныкася нахрен от них. Куда-нибудь в темень. Я, короче, тут какой-то дом нашел заброшенный, Сука! я тут буду ныкаться. Аниме по-любому, блядь. Я тебе бля буду. Да 100 бутов аниме, его вот друг Хинтай, блядь. Ща опять нас нагнут, и прически нам японские оставят только. Из лута. Так, ты там вообще что? Только на? Наслаждайся моим лутом, блять. Че с тобой там происходит? Тебя убили, что ли, уже? Или че? Ты живой еще? Нет, я лежу. А, все, положили. Ну, все, зашибись. А, ну вот все. Мама. Меня убила мама. Чья? Твоя, блядь. Твоя мама меня убивает. О, слышь, слышь, они ко мне идут. Они меня нашли, Фуку, блядь. блядь. Они меня нашли, Андрей. Сейчас буду копьём. Если опять копию, блядь, нехуя. Да, давай, ну все, что нам остается. Ха-ха, я попал в него из копья. Да? Блядь, сука, давай. Мне бошку просто не снес нахер. Человек. Ебем его. Давай, давай, давай, давай. Бля, ебать ты, а Да, я просто в забор специальный сервис, чтобы напугать его. Он съебует. Съебует? Значит, него нет, хрена, чем он может нам ответить. Хорошо, значит, мы может быть не умрем сейчас. Надо его ебать. Да, надо его убить. Бля, у меня что-то жестко телепортируется. Да, да, да, мне тоже. Что за жесть? Ну ладно, давай, доебаемся дальше. Хом ТП, что ли, прописал? Да вряд ли. Нет, плывет. Плывет, он у воды. Блин, не вижу его, что-то ни хера. 36 дал. Респект жесткий. Да рез поднимем, вижу его, вижу. Блядь, да что же я такой кривожопый-то? Да. Он меня сейчас убьет! Андрей! Ураны, конечно-то мы кого-то убили! Быть Андрея этого сейчас кинул, Да сейчас, заберем, сейчас берем. Тело вижу. Оп! Вот все, блядь. Быстренько его. Одна хат, наверное, уже. Тихонечку. А, сзади, чувак! Чувак, сзади, Андрей, зареспавнился человек! Блядь. Андрей! Все, все, выебан! Выебан. Эй, ты что делаешь? Ты что делаешь, блядь. сука? Ты что, сука, тихо, делаешь? Тихо, тихо, тихо, стой. Блять, какого хера? Ты сказал, выебан, но ты сказал выебан, блядь. Ну это, блядь, он выебан, не я. я. Ну так, блядь, поясняй, ёб твою мать. Ну хуеть. Может хоть с пушкой что-то сделаем. Там спереди, чувак. Да, впереди. Двое там, по-моему, даже. Прямо вот передо мной. Го туда, короче. Бля, мы сейчас пройдем, эти револьвер отвечаем. Стоп вообще нас сейчас за две секунды нагнут. Так, давай, мы должны убить кого-то. Так, выбыл. Респект, Сюда, вообще. Тогда что там у него? По луту посмотри и может мы джекпот сорвали. Так, собрал. Что там у него как? Ну, в принципе так-то ничего особенного. Блять. Ну ладно, хоть кого-то убить за Респект. Тут опять тень страшная, вообще такая просто такая. Блээээээ... господи боже мой. Вон вижу, вижу. Тихо. Стой. Где? Впереди человек. Вон там прыгает человек. Около реки. Понял. Ну что, надо идти, нагибать тогда, что делать? Бежим. Погнали, погнали. Хоть для чего-то может на пистолеты идти, пригодятся еще. Давай. Хорошо. Двое. Двое, да, двое. двое. Все, давай, я... Я не попал. Одного положил. Одного одного выстрела положил. Одному дал. Респект. Давай, давай. Тоже попал, попал. Еще раз попал. Че, не дохнет, сука? Че он какой-то бессмертный то блин. Я бы тоже ел, так нормально. Давай, чего, этого я уже прикончу. Нет, сейчас не вижу. Так, я камень забираю, это все, что было у этого чувака. ну блядь, я за ним гонюсь. Да он бессмертный какой-то, бляха муха не, не не не я просто мажу, он не бессмертный. Да, ну я-то по нему попал раза, два, он, и ты еще просто до этого. Мансит, хорошенький. Я ему хорошенько по жопе дал. Да блин, ну а сколько можешь, когда же он сдохнет-то падло? Я по нему тоже несколько раз попал. Ты по нему несколько раз попал. Какого он не подыхает? Да, он, он поджирает, блядь. Так, давай, тогда, клади, клади, клади Нормально? Клади. У нее тут хата. Респект. Я Good арбалет time. был. Собираю ресы. Давай, забирай, забирай все, что есть. Арбалет взял. Что, он вздыхает? Не выебывайся. <laughs> Я нашел табличку с их именами. Их зовут член и хуй. Тут еще человека вижу, вижу человека. Да, но далеко. Где? Не-не, здесь рядом, рядом. Тут, тут там прям. Там прям, вот. Попал по нему, попал. Там, еще, там раз далеки, попал. Еще, еще раз один. попал, еще раз попал. Ты ч это тоже как-то какой -то не дохнет? Блять, Патроны вот закончились. Манца, блять, мамца, нахуй, пиздец. Убивай его. Блять, за деревьями сныкался, сука. Так, еще раз попал, по-моему, да, нихерово. Все? Положил. Только не убиваю его сразу, слышь, не убиваю сразу вообще. Не, не убиваю, не, не убиваю. Так, что у него там есть? Ну так. Ну, да. Не убивай только. Да не убиваю. Грибочек один. Собирай грибочек, хули Блин, отъехал Черт, надо было его добивать Да, да ну хоть что-то мы заутали Хотя, конечно, батьками нас не назовешь Но хотя бы сундуки у нас не пустые вот такая вот лоу-скильная, но надеюсь веселая для вас серия, братва. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь на Twitch You Destroy Yourself. Ссылочка будет в описании, он стримит раз достаточно часто и играет намного лучше меня. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. А если вы уже подписаны, то респект вам жесткий и до встречи в следующих видео. С вами был Мордеж 120 Гигабайт. Йоу!